Всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый инвестиционный высокодоходный проект называется юга на этом сайте можно заработать 50 чистой прибыли за 30 дней 100 долларов инвестируете 150 долларов через 30 дней снимаете начисление ежесекундное сейчас в этом видео я вам все расскажу в предыдущем проекте от данного администратора люди заработали по 180 процентов чистой прибыли на данном сайте присутствуют отзывы инвесторов здесь вот люди постоянно оставляют отзывы выплаты выплаты здесь мгновенные инстантом инвестировать сюда можно в разных криптовалютах ну и так далее В разделе отзывы можете ознакомиться что пишут здесь люди по данному проекту данный проект Запустился 31 августа, на вот таком вот форуме MMGP уже э, размещен пост. MMGP, если кто не знает, это форум, там где рекламируются разные хайп-проекты и заработки в интернете. Насчитывают он 136 тысяч пользователей, ежемесячно заходят на данный форум. Также минимальная сумма, которую я могу инвестировать. Здесь вот есть таблица, все расписано. Я сюда буду инвестировать в TRX. Вот минимальная сумма в тронах 150 TRX. Если в долларах, то получается 10 долларов минимальная инвестиция. Также выводить можно, если в долларах, 1 доллар минимум можно вывести с данного проекта. Если в тронах, то получается 10 тронов. Также вы можете здесь зарабатывать без вложений приглашая по партнерской программе не обязательно иметь здесь депозит можете работать здесь без вложений партнерская программа здесь она на 5 уровней на первом уровне вы будете получать 8 процентов на втором 3 на третьем полтора на четвертом 1 и на пятом 0 5 процентов общий процент с 5 партнерской программы получается 14 процентов данный админ как говорит на коллега умеет работать с трафиком так что мы на старте кто хочет немного заработать денег переходите по ссылке в описании делайте инвестиции той суммой которую в случае закрытия проекта вам не жалко будет потирать. Итак, так инвестировано сюда уже 218 тысяч долларов всего инвесторов почти уже 17 тысяч и общая выплата уже почти на 20 тысяч долларов вот последние депозиты люди здесь делают и здесь вот есть калькулятор вот например я здесь буду делать инвестицию на 200 тронов ежедневно я могу выводить здесь по 10 trx и секунду я буду получать вот такую сумму в тронах и общая прибыль составит 300 trx то есть 100 trx я заработаю чистой прибыли сверху есть здесь документ что данная данный хайп зарегистрирован номер компании ну и так далее вот это вся криптовалюта в которой можно сюда инвестировать здесь электронная почта администратора здесь вот адрес где данный хайп зарегистрирован ну и так далее если вы уже зарегистрированы, переходим в свой личный кабинет. И здесь мы встречаем вот такой вот кабинет. Мне очень он понравился, дизайн. И здесь есть баунти-программа. За видеообзор мы можем получить от 1 до 100 долларов. За пост в фейсбуке от 0 до до 10 долларов. В твиттере, в телеграме, инстаграме, тиктоке. Если у вас все это есть, можете поделать посты и можно здесь немного заработать на вот таких вот постах. Здесь у нас есть вот настройки, в настройках можете поменять пароль и установить двухфакторную аутентификацию. Далее сайт приведен на английский, украинский, русский, турецкий, латвия, ну, на множество языков приведен Здесь будут вот, ваши рефералы. Также здесь присутствуют баннеры. Сейчас я вам покажу. Вот, в вкладке реклама здесь есть gif баннеры Можно размещать на буксах, на форумах, на кранах без вложений. И зарабатывать за счет партнерской программы. Чтобы здесь сделать депозит, нажимаем вкладочку депозит. Здесь выбираем криптовалюту, в которой мы будем инвестировать. Я буду инвестировать в тронах. Здесь мы прописываем сумму. Давайте пропишем 200 тронов. В день мы будем получать 10 тронов. И общая прибыль составит 300 тронов. Также здесь можно получать 5,5%. ,5%, но здесь уже депозиты от 2000 долларов. Хотите больше получать 6,25? Здесь депозиты уже от 5000 долларов. Ну и так далее. Итак, сумму прописали. Нажимаем открыть депозит. И здесь нам пишет, что нам нужно перевести 200 тронов на вот этот вот адрес. Сейчас, друзья, я приведу сюда 200 тронов и продолжу данное видео. Итак, вот мой депозит в процессе 200 TRX. Перехожу на сам проект. Нажимаю подтвердить платеж и жду пока транзакция одобрится на бирже BNS, и средства поступят на данный сайт здесь будет вкладочка мои депозиты пока еще все по нулям здесь будут ваши балансы там где можно вывести средства чтобы вывести ну вывод я уже покажу в следующем видео ну тут все легко чтобы отзывать у вас на балансе будет к примеру там 10 trx нажимаем кнопочку отзывать Указываем здесь адрес и нажимаем снять средства. Сейчас друзья подождем пока депозит зачислится и продолжу данное видео. Итак, я продолжаю данное видео. На бирже Binance пишется что депозит одобрен. На сайте уже написано что я инвестировал 12 долларов 47 центов. И вот мне уже начисляется ежесекундно ТРХ. Вот уже мой заработок. В разделе вот Мои депозиты здесь будут отображаться ваши депозиты. В день получается у меня будет капать по 0,62 цента. И общая прибыль здесь вот в долларах все расписывается. Вот мой депозит работает он 30 дней. И через 30 дней я заработаю плюсом плюс 100 TRX. Также здесь можно делать депозиты неограниченное количество вы можете сделать, к примеру, там в биткоине, в лайткоине, в дагикоине, в тэриксах и когда вы будете вот на главной странице, вот здесь будет, к примеру, трон добываться, здесь вы сделаете догикоин, догикоин добываться, ну и так далее и ежедневно вы можете выводить, получается по 10 долларов, ну, не по 10 долларов, по одному доллару. Вот такой, друзья, проект. Здесь будет ваша партнерская ссылка, там где э, рефералы пользуйтесь Вот партнерская ссылка, копируйте и зарабатывайте на партнерской программе. На этом все. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.